Привет, друзья! Я Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас опять технический выпуск, но а, он уже не совсем связан с тем, что мы будем что-либо чинить руками. Мы с вами будем сегодня сдавать паруса в ремонт. У нас есть три паруса, которым нужно сделать ревизию. Первый это большой, который у нас был порван еще, вы помните, переход наш через Атлантику. Вот, в общем, уже где-то он полгода лежит, и до сих пор у меня руки не пришли его починить. То есть, ну, на самом деле, такие большие паруса мы просто отвозим в ремонт и я вам покажу, как там все происходит. Это просто ее нужно вытащить из локера и снести в тузик. Но то, что я хотел вам показать, это то, как снимается грот. Там больше всего мороки и больше всего действий. Поэтому э, я все время оттягивал этот момент, но оттягивать его больше некуда. Поэтому давайте снимать грот и вести его в ремонт. Очень важное замечание. Реально очень важно, что когда вы работаете и делаете что-либо на деке, нужно все делать обязательно в обуви. Потому что количество травм, которые люди получают на лодке, именно что-то делая, огромное. Но, ладно, это все лирика. Ну, сломал ногу и сломал ногу. Заживет, наверное, когда-то. Так, Для того, чтобы снять парус, нам нужно сначала снять лейзи бэк. Так, это отстегнули, а далее все очень просто. Но только нужно для начала определить, с какой стороны мы снимаем. То есть, либо стой, либо стой. На самом деле не имеет значения. надеюсь, снимать. Здесь. Так, снимаем лези-джаги. вот эту вот штуку, мы ее привяжем вот сюда, потому что если она улетит наверх, потом за ней лазить будет очень неприятно. Так далее, отключаем все рифы. Надо идти за плоскогубцами. Откручиваем еще вот этот шакер. Я обычно предпочитаю всегда оставлять вот всякие шакели в тех местах, где они должны быть. Так, а этот риф у нас два рифа. Один мануальный, но он не подключен, потому что его вот руками подключаются. А второй на этой стороне, вот он желтенький. Все я его найду, где-то он тут... Вот. Также его снимаем. А теперь берем парус, просто скидываем его на эту сторону. Так, передняя часть скинута. Снимаем с него фал. Пока оно лежит на лезя-джеках, пока так и остается, чтобы он тут не разлетался. И теперь делаем тоже только с задней стороной. я решил руками откручивать, чтобы плоскогубцы не погнуть. Плоскогубцы просто жалко. Так, все, открыто. Теперь откручиваем аутхолл. Так, вот у нас парус валяется, как вы видите. Проверяем, что здесь отключено, что подключено. Так, здесь снизу полностью все отключено. Так, тут все, тут все. В конце там будет такой луп э, привенторный вот он. Но для этого нужно будет все э, оттуда поснимать. Так, вот эту вот штуку надо будет сейчас сюда снять. Здесь еще есть творческий момент с рифами то есть ну, их можно на самом деле оставить но если все делать по красоте то их придется тоже снять ну это не страшно то есть главное навязать правильно узелков на конце ну что теперь берем э, мешок и снимаем его с этой стороны это, того... это все нужно для того чтобы я его смог вообще полностью снять и убрать внутрь лодки чтобы... эту вяжем сюда же. А теперь, чтобы все снять по красоте, я их отвязываю все с краешки вот отсюда. Вот это очень важно не пролюбить, потому что если вот это потерять, то это будет очень нехорошо. Надо его вот так вот аккуратно. Вот одну снял и сразу привязал. Все неважно куда, главное, чтобы оно не улетело. делаем с каждой. Все веревки сюда привязал, а теперь мы берем вот эту вот часть, отвязываем вот. и натягиваем ее как обычные джеки, сильно-сильно и вяжем на утку. Так, все, все джеки сняты. Теперь осталось отпустить рифы, для того, чтобы я их смог забрать полностью в дик в конец, в самый. И просто снять парус э, с торца. Ну, еще нужно, нужно снять для этого топинант. Топинлифт. Топинант у нас находится там, где мейн сейл, хальярд. Ну, естественно, у меня же ведь правильно молотки все подкислены. Но я-то знаю. Так, ну и, естественно, открываем все рифы. Риф раз. Риф два. И риф 3. Ну, вот, собственно, все. А теперь... Собираемся в кучу. Так, вот эту штуку я снял. Топинант уже снят. Все, что осталось, вот рифы. Их просто нужно будет туда пособирать. Ну и развязать вот, вот эту вот фиговину. А теперь задача просто взять рифы. И их повынимать. Для того, чтобы их натянуть по гигу. Ну вот так вот. Так все три. Вуаля! А теперь просто нужно взять И выбрать все рифы полностью Чтобы они нигде не валялись Ну вот где-то так Теперь пару стузик и поехали Ну что ж, большая стирка Это у нас Динакер, а тут код зеро. А вот мейсейл. Тяжело одному, конечно, грот снимать, но получилось, конечно, уродливо. Так бы я его сложил красиво. Но когда один не до красоты. Чистая брутальная функциональность. Ну что, вот оно. Можно ехать. Так, друзья, мы сейчас находимся с вами в парусной мастерской. Тут делают, собственно, все ремонты. Вот уже наш парус разложен вот там вот дальше. Гато дель маринеру. Он вообще не реагирует, видимо, привычный. Короче, вот тут вот шьются паруса, а управляет этим всем девушка по имени Бронвейн. Бронвейн, Здесь очень большое, большие возможности, то есть они делают с парусами все и всякие вставки паруса и вот эти батонс и все, все, все и каретки. У них есть целая большая мастерская, которая это делает также. И прямо выход в ресторан, что, между прочим, крайне немаловажно важно, красивый вид красивый вид из окна ну а мы сейчас начинаем заниматься уже непосредственно моими парусами, которые вот разложены вот они такие не очень красивые но сейчас разберемся, что с ними я вам... короче, скажу. вот это вот наш парус многострадальный код Zero вот его здесь разложили и проблемы, вот видите, вот вот по парусу некоторые есть и мы их будем сейчас исправлять ага. а этот парус наш большой генакер все цены я вам потом напишу сколько получается estimation но нельзя сказать что дешево ну и недорого поэтому будем чинить тут вот этот черный хатуля это девочка хатуля Okay. Five ten, and then of course there's no VAT on that as well. There'll be VAT here in Grenada. Uh huh. What's VAT in Grenada again? <laughs> <laughs> I'm surprised she's like as come. Вот, друзья, мне отдали уже вставки в паруса. батонцы они называются по-английски. Короче, э -э собственно, все. Паруса проверены, паруса разложены, отданы в ремонт, продефектованы. Ну и все. А дальше уже просто заберу готовые и, ну и, собственно, вот и все. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до встречи уже в следующем выпуске. Пока!